Ваня, ну думай давай. Думай. Показывай. Думай, что, что показывай. Ты что видишь, ты будешь ходить? Вань, рассуждай сколько, Если не получается рассуждать про себя, рассуждай вслух. Ваня, ну давай рассуждай. Ты что, хочешь сгрести фигуры и все? Нет. Ну давай ходи. Как... Покажи мне, какие фигуры сейчас под ударом. Ваня, ну это папа сказал все. прям как каждая пешка. Прям сразу. Вот сейчас, в этом ходу. Я понимаю, что, в принципе, все фигуры под ударом. Это я понимаю. А вот сейчас конкретно, покажи мне, какие, кто как может походить и какую твою фигуру может скушать. Нет, папины как могут походить. Кто может сейчас скушать твоего ферзя? Какая фигура может скушать? Лошадь оттуда прискакать и скушать? Да, может? Может. А вот сейчас, как она стоит? Да. То есть, что сюда пойди, что сюда пойди лошадь, что только съест, что это так съест. Ну, ему же закрываться надо. Она съест. По-любому ферзь естся. Кем он естся, Ваня? Покажи. Я, например, не понимаю. Я в шахматы не играю. Ну, вот сейчас, если закрываться ферзем, то что происходит? Скусится. Что, что, скушается, Ваня? Ты совершенно не понимаешь, о чем Пополе говоришь. Такой да нет, королева не будет, потому что, чтобы ее не съели. Но для этого достаточно есть и пешка, есть и, и слон, есть так сказать, и много кого есть. Ваня, ну ты думай тебе шах. Думай. Закрывайся, закрыться тоже можно. Двумя конями, слоном такси. Ты теперь будешь плакать из-за этого. Ты, то ты фигуры отдаешь щедро, не задумываясь, а теперь ты будешь плакать. Но не еще новую партию, и с учетом этих ошибок уже будешь выигрывать. Ладно, новые новую Не-не-не, доиграть. Потому что в новой партии ты опять придешь к этой же ситуации. Папа тебе опять посоветует пару хороших ходов, и ты окажешься опять в этой же ситуации. Ваня, ты на доску смотри, а не в потолок. Рассуждай, как ты можешь походить? Покажи мне. Вот так. Что тебе это дает? У тебя фигуры какие-то под ударом. У тебя шаг, Ваня. Тебе нужно смотреть на вот эту вот вертикаль, которая, так сказать, между моим ферзем и твоим королем. Ее надо либо чем-то прикрыть, либо королем куда-то смыться. Ну, думай. Что? При чем здесь ладья? Ну при чем здесь ладья? Давай, Ваня, Ваня, думай и ходи. Сколько можно? Морщим мозг. Не морщится упирается и разоглаживает. Ну, Ваня, ну ходи. <свист> <свист> ну, что, походи уже, как бы ты походил. И все. Я так держу больше играть. Давай. Ходи, так а вот так, не а вот так вот Ну ходи, ходи, ну, Ваня. У нас есть два коня. Походи двумя конями. Сразу. И на самом деле двумя, конечно, нельзя, одним только можно. Ваня, ходи. Ну решайся, решайся. А то я больше с тобой не буду играть в шахматы. А ну, мне надо с таким партнером играть в шахматы. Ты собираешься этого самого королевку куда то сбежать? Ну, чего ты плачешь? Не получается думать. А ты старайся. У тебя, кто старается... Я не получается ничего. У тебя не получается принять решение. Ты думал, думал, но решение не принял. А ну-то принять какое-то. Как же всю жизнь, ты всю жизнь принимаешь решение. Утром вставать, не вставать, завтракать, не завтракать. И сейчас какой фигурой проходить? Такое же решение, как и завтрак. Ваня, ну хватит тебе это самое, сопли распускать. Ходи. Ваня, не уважь леб, убери пальцы от рта, смотри на доску. Ну давай, ходи. Ну. Лошадью ходи. Это лошади говорят, это в кино так было. Да? ходи любой. Любая может закрыть. Как лошадь ходит? Вот туда лошадь? Нет, туда она же не ходит. Вот отсюда. Куда может пойти вот эта лошадь? Покажи мне, Ваня. Я не знаю, как может пойти лошадь. Вот так скакать может? Ваня. Сколько можно? Так, может, вот эта лошадь как-то поскачет сюда? Может она так поскакать или нет? Нет, так она не может. Мама, а поставь не... на место. Ванюшка, верни лошадь, она так скакать не может. Я тебя спрашиваю, Ваня, ты мне не отвечаешь. Я ж не знаю, как может лошадь скакать. Где была пешка? Кто То есть, это не, не, не пешка. Ваня, ну? Ну, ходи. «Походи», я сказал. Да, что я думать, а что у тебя получается? Ванюшка, в чем в данном случае заключается твое не получается делать? Как ходят фигуры, ты знаешь. Ну, вот, например, походи, как ты ферзен. Как ты можешь ферзен походить? Походи. Походись. Куда он может? Не знаю. А, он не знает, как да ходят. ладно, он просто знает. Я, я же ему показал, что... Володя, но ну он не понял, ты ему показал, но он не понял, что тут такого. Ваня, он ну давай закрывай понять. своего короля, для начала. Он не знает, как ходят фигуры, но не знает, ну что ты тут сделаешь? Значит, объясни еще раз.